için gelim de diyor Салама старва Курматувинку прес апрель, и Ишара,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 в этом году в этом случае номер Юсексенту, Ищеразка, Бушел Гунден, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, людо. А талганищеры ладят, многие бездень. Крыс республикасын маданят, мало спорт, жан джаштар саясаты министр Касмалы, Хасмалыбаиль нафатндағы республика балдар жан джаштары چун китеп қана сед. Ошондайлем китеп палатас менен ә, жана Юсайт долборменнин Оку Керемет долбормен биргелікте булы шырани Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Хотелось бы отметить, что 23 апреля отмечается Международный день книги и авторского права. Согласно постановлению правительства, утвержденное от 1 апреля 2002 года номер 189 об установлении Дня книги Кыргызской Республики, данное мероприятие у нас проводится уже 12 лет подряд. В данном мероприятии у нас участвуют организовывают Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Республиканская библиотека для детей и имени Хасмалы Байлинова, Государственная книжная палата Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики, а также проект Юсаид Оку Керемет. В данном мероприятии у нас участвуют наши читатели, граждане, Дети. Цель этого мероприятия – это привлечение читателей, распространение, распространение, распространение чтения Хотелось бы отметить, что данное мероприятие будет проводиться во всех уголках нашей республики. Все библиотеки своевременно ровно в 11.00 начнут мероприятие. И всех приглашаем а, принять участие в данном мероприятии. Салмат Мин. И, конечно, если вы не знаете, что делают люди, которые работают в Кыргызстане, в Афтар-Ларде, в Джазу-Ларде, то есть в мына ал жерде осо эллюден нашихык аянчалар үштурлат шол аянчалардын бардыгы теңбі арүррү да бир жерде осо атенлер Балдарга где тех, техническая площадка, да 3D, 3D принтер, 3D ручка ларды. Уже я дам больше объём. Безденька с Ушаджи, Полечу Дьястие, Аян Чаус, Спорт, э, Аян Чаус Шахмат, Аян Чаус Пол, Адам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 Анда, то есть, когда Джакси, балда, даже концерт, рой стрелат, она директор, ко чом ан казак, во да ракет <рес> <рес> <рес> уважаемые наши дети любители книги, любители чтения. Я всех хочу поздравить с праздником 23 апреля, со всемирным днем книги и авторского права. И мы завтра приглашаем всех в 11 часов на площадь Курманчандақа для того, чтобы приняли приняли участие в большом книжном фестивале, который организуется уже, вот Ренат Аскарбекович сказал, уже более 12 лет. На этом празднике у нас будет организовано около 50 различных площадок. Это и образовательные площадки, это и технические площадки, это и развлекательные площадки, концертные номера, кукольный театр, боятся свои, свои представления, там будет показывать. В общем, мы хотим сделать такой масштабный э, книжный праздник. В общем, Все площадки будут направлены на то, чтобы привлечь еще раз внимание наших наших детей, наших родителей, наших горожан к чтению, к литературе. И наша основная цель – это, конечно же, пропаганда чтения, пропаганда образования и получение каких-то полезных навыков. Мы выставляем, наша библиотека Байленова выставляет все свои ресурсы, это «Мейкорспейс лаборатория». Это будет наша программа «Камкор» для людей с ограниченными, для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Здесь будут кукольные театры, здесь будут разные конкурсы типа как «Поле чудес». Это будут наши опашки будут рассказывать детям, что на Будут ростовые куклы. Книжные герои будут в своих таких костюмах. В общем, мы постараемся сделать вот это наш фестиваль очень увлекательным, полезным и интересным. Сам нас подорвал то киестречтер, сам нас на пландар Адан вышли ужо книги, такие, но неизвинно, ей в науки, в науки, в науки, в науки, в науки, в Тура Малматтандап, Тура Малмат, анализ ДГНГ, Шарт Перетурган Беренчи, Хатам Ушел, Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, уважаемые родители, дети, приглашаем завтра на мероприятие, будет в площади. Мы там стараемся и делаем все возможное, было, чтобы было все интересно было в новом формате, новыми интересными подходами для того, чтобы дети наши э, полюбили и э, ознакомились с э, миром чтения. Э, ну, в принципе, мои коллеги все рассказали, но в принципе мне добавить э, есть много что, но конкретно я хочу сказать, чтобы. Э, ну, там будет зона Wi-Fi, можете приходить своими гаджетами, любимыми учебниками, можете время сопровождать в таком интересном формате. Призываем всех, родителей, детей, те, кто любит читать, приходите и участвуйте в завтрашнем нашем предприятии. А еще можете добавить, что ваше учреждение, чем занимается? <связываем> <связываем> учреждение ТЭП, Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. За последний год сделала большие шаги для обеспечения библиотечного дела. Мы обеспечили всех библиотекарей компьютерное оборудование, сделали обучение повышение квалификации библиотекарей, по компьютерной знании. Кроме того, мы запустили информационные системы для инвентаризации учебников по всей школы по Кыргызской республике. Это все отчеты уже в бумажном форме. Мы не собираем. Мы все это перевели в информационную среду в режиме программного обеспечения, который собирает реальное времени. Кроме этого, мы организовали первый форум школьных библиотек который совместно с нашими коллегами. И очень большие шаги сделали. Поэтому мы подробно еще дадим информацию в конце этого года. Спасибо. 23. апрель бюткюль китеп майрама. Адам зат, дегеле, вене, вене, вене, вене, вене, вене. Ах, топ-топ. Билим, илимге, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Чалпы, адамзат, Китепке Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, Билим, этого года нам как конкурса Конкурс басмаллар жара конкурс 18 басма чалпы 31 китеп өтөт. 31 китеп тандалып Жен-вучу олыб, тауылды. Ертен, шоу жен-вучулердің дағы сейліктарын, дипломдарын тапшыру аземе жүрет. Бұл жетті кітеп, мұндан ары кімшы мамлекеттердің арасында дағы искусто кенеге деген ел-аралық конкурс бар. Бұл жетті кітеп ошу ел. ел конкурска жөріліп, ал да өмін бар, чоң байгелерге олып қайтаттыген. Майранда, если вы 18 Бишкектеги эң увидите, что я был в Басмане Канулар, который был чыгып, Басмане Канулар, который был в Басмане Канулар, который был в Басмане Канулар, который был в Басмане Канулар, который 23 апреля – День Всемирной Книги. К этому дню мы всегда в республике проводим конкурс искусства книги. В этом году поступила на конкурс из 18 типографий и издательств 31 книга. Конкурс проходит в 7 номинациях, отобраны 7 самых лучших книг. И завтра на мероприятии будет вручение дипломов и премий этим издательствам и типографиям. Эти книги, которые выиграли, в дальнейшем будут отправлены на конкурс искусственной книги стран СНГ. На международный конкурс искусственной книги. И Я очень надеюсь, что там тоже мы получим достойные награды. Завтра на мероприятии будет еще также участвовать 18 типографий издать. Будут продаваться книги по себестоимости также будут принимать участие наши писатели, поэты, продавая свои книги и будут давать свои автографы. Спасибо. Salamah Sinanava, on behalf of the USAID Oku Kermet Project, I'm very happy to congratulate the Kyrgyz Nation on World Book Day. It's always good to remember and celebrate the value of books in our lives. And I hope we all can find a little bit of time to read with children to, to mark this event. Yeah. yeah but like, can you say one paragraph at once? Sure. So That's probably not. So I believe the the love of books jumps, uh, is infectious, and it jumps from generation to generation. Mm -hmm. So active since two thousand and nineteen, the USAID Oku Kermet project is working to improve the reading and math learning in primary schools. And one important way to improve reading is to make books available that children love to read. in the first So back in 2020, we launched the project by procuring and distributing 285,000 books to more than 1,000 primary schools and 83 public libraries in the country. Since then, the project has generated more than 850 digital books in four languages covering a range of genres. These books are available on national and international websites. They're all produced by Kyrgyz authors and illustrators. And these authors and illustrators have become an important resource in the country to sustain excellence in children's literature. <laughs> 850 аталыштан ашык, жанны электронных китептердей иштеп чыгарды. А, а, Был китептер улуттук, Джана эйл аралык сайттарда жеткелик дюйм. А, Был китептердей жазуучулар, жазучилар, Кыргызстандык суретчилар жаратты. ушул адамдар, авторлар, жанна суретчилар Кыргызстанда, балдар We also work with editors, designers, mentors, leveling experts and publishers. All of these professionals are important to sustain the body of children's literature in the country. And in the past two years, we've seen this children's literature grow both in numbers as well as in excellence. Более шелкогонда без Кыргызстанда редакторы, дизайнеры, насадчики, кептерде боюнча жана басма канал менен ишаларга Бул адистердин бары Кыргызстанда балдар айдай уяттинин фондусун түзүүчүн абыдан маанили уу болкасты. Анан акыркы эки жолдо бул балдар айдай уяттин Uh, the books are leveled according to reading skill and they cover diverse topics and are illustrated by beautiful artwork. Uh, Яна, уж он даже обзор нун худс иллюстраций, ларменен дайдолган. So I hope you will find some time tomorrow uh, during the events in Kumanjandatka Square to see some of these books, um, and also to mention that we will be contributing to the activities in the library tomorrow afternoon, and we are also running a range of activities in the different, re in the different regions of the country. Um, also to celebrate the value of books. The mm -hmm. Джалпы Кыргызстан мойча Аймактардахадага enjoy tomorrow Рахмат, ну давайте перечнем к вопросам давайте наверное все это расскажу русском, да, быстренько Есть необходимо I, I have questions about this data, how many books we have, how many publishing houses, how many books are being Да. Награждение будет завтра в рамках фестиваля. В Кыргызстане ежегодно выпускается в среднем от 1300 от 800 до 1300 книг. Вот последние три года назад до пандемии было пик 1350 книг, но, к сожалению, в прошлом году у нас упали показатели. В прошлом году отпечатано 800 наименований книг. Тираж тоже уменьшилась, но ну, надеемся, что пойдет рост. Республиканские как Да, в фонде национальной библиотеки 6 миллионов книг находится, в нашей республиканской библиотеке для детей и юношества имени Байлинова полмиллиона фонд. Из полумиллиона фонда у нас оцифровано примерно только 40 тысяч экземпляров. Но Тут надо сказать о том, что мы начали с краеведческой, именно с литературы на кыргызском языке. Мы сейчас оцифровываем именно классиков нашей кыргызской литературы, мы оцифровываем ту литературу, которая, может быть, уже устарела, которая уже редко стала, чтобы она была доступна всем нашим читателям. Но вот для того, чтобы предоставлять нашим пользователям в полном объеме литературу, конечно, наши библиотеки еще пока до этого не дошли. Мы сейчас вот, наше Министерство культуры разрабатывает программу. Это будет программа для всех библиотек. Это совместно с российскими IT-специалистами разрабатывается программа. И только после этого мы сможем предоставить в онлайн-режиме все оцифрованные фонды. Но любой пользователь, любой читатель может прийти в библиотеку и в стенах библиотеки читать ту литературу, которая ему нужна. А в полном объеме электронный вариант книги нам, конечно же, не позволяет закон об авторском праве. Мы не имеем права полностью передавать читателю объем книги. Хотелось бы дополнить, что в республике у нас насчитывается функционирует 1065 библиотек. Это республиканские, областные, районные, городские и сельские библиотеки. Общий фонд по республике книг составляет у нас 20 миллионов книг. Это у нас разные книги. У нас это и художественная литература, и есть детские книги есть. Хотелось бы отметить, что вот позапрошлом году нам со стороны проекта ЮСАИТ УККЕРЕМЕТ 83 детским библиотекам республики было выделено на безвозмездной основе детские книги в количестве 37 500 книг. Кроме того, у нас ежегодно Наши библиотеки пополняют свои книжные фонды. У нас повысилась читаемость среди детей. У нас также функционируют в, в 100 библиотеках республики центры раннего развития, где посещают два раза в неделю по три часа дети от 3 до 7 лет. Подготовка в школе. Учреждение Джанки Теп Получается, кроме этого, в целях обеспечения учебников и художественной литературы Министерства образования и науки Кыргызской Республики была разработана электронная библиотека, расположена на сайте Китеп и Дуговки Иди. Там были оцифрованы все наши учебники, которые принадлежат нашим авторам, то есть наши авторские правами. Мы разместили более тысячи учебников на нашем сайте. Здесь уже дети могут и родители могут скачать, любой желающий может скачать и использовать эти учебники. На данный момент есть острая нехватка учебников в сфере учебников школьного образования. На данный момент это 70 процентов обеспеченности учебников, в связи с этим мы решаем проблему в режиме онлайн, это электронными учебниками. Кроме этого, мы запустили систему инвентаризации учебников, как я ранее говорил, на сайте YoungKetep вы можете увидеть открытыми данными по какому по областям, по районам, по школам, конкретно сколько есть учебников, сколько хватает, сколько не хватает. Все эти данные уже открыто лежит на просторах интернета. Система, система управления учеб, учета учебников сделана собственными силами, учреждения нашими разработчиками, и данная система дает возможность понять. Всю общую проблему, сколько у нас учебников какого года выпуска, сколько осталось им еще служить, каких надо списывать, вот эта система даст вам возможность полностью анализа. Система запустили в этом году, до конца этого учебного года, мы уже будем видеть уже полные актуальные данные. Спасибо. А скажите, пожалуйста, а вообще вот выделяемые книги, подаренные книги, в чат. Должны знать, что у нас дети читают с баллами и что там. Учебники проходят. Нет, вот книжки, а, это, да? наверное, больше. Да. да, вы знаете, были такие моменты, когда. К нам поступала литература, которая, честно, и по этическим нормам, и по нашему менталитету, она, конечно же, не подходит, но у нас есть в библиотеке комиссия по отбору литературу, литературы, по списанию литературы, и вот эта комиссия, которая принимает литературу, детскую особенно, мы смотрим, вплоть до качества бумаги, вплоть до качества краски. Потому что сейчас многие грешат очень дешевыми, там, может быть, даже вредными красками разрисованные книги, конечно же, они могут повредить детям. Мы даже смотрим шрифт книги, насколько он э, ребенку может навредить, если это очень мелкий шрифт, или бумага очень такая слабо э, выведенная, вот эти буквы. И, конечно же, на содержание это обязательно смотрим. Я вот хотела сказать о том, что я сама являюсь экспертом в, в проекте ОКО «Керемед». И сейчас вот та литература, которая выпускается э, за счет финансирования проекта ОКО «Керемед» Юсаида, вы знаете, она идет очень прекрасная просто литература. Там каждое слово... Каждая буква, каждый рисунок, все это выверяется большой комиссией, и они уже, эти книги, идут вот, действительно для того, чтобы воспитать хорошего, нравственно, высоко нравственного гражданина Кыргызской Республики. Потому что. Любая книга, ребенок верит книге, он верит этому содержанию. И любой текст, который может быть направлен что-то на не очень хорошее, то ребенок, он ведомый же, он может быстро на себя принять какие-то не очень хорошие поведенческие правила и применить их в своей жизни. Это и инклюзия, это и толерантность, это и наша история, культура, обычаи, традиции. Все это в этих книгах, они находятся. Находится. Вот те книги, которые вы завтра увидите на площади, они действительно уникальные и действительно очень красивые книги. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо большое. Ну, спасибо, спасибо, на этом мы завершим. В чем Рахмат Да, особо еще раз, прям журнал журналист.